Йоу, всем привет, меня зовут Макс Прайм, сегодня поговорим, наверное, про э, 16 февраля. Это когда все страны готовятся к войне, говорят за нее, Говорят именно Европа и э, Россия. А в других странах вообще как-то тихо все. Не знаю, чем они там занимаются, поэтому ставь лайк, подписывайся на мой YouTube канал. И сегодня я немножко разъясню, что к чему. Пиши также в комментариях, какой-то вопрос я, возможно, сделаю, а возможно, нужно мне напомнить про вопрос-ответ, потому что он дает вам знать с вашим вопросом. Давай тогда уже начнем с помощью одной функции, и это у нас первое вторжение. 16 февраля говорят, что вторжница Россия — это американский СМИ. Говорили они раньше, США, Америка, я их, наверное, путать буду, поэтому напиши в как же правильно, и кто же нападет. Я так смотрю в ТикТоке, там большинство из Украины снимали про вторжение или так, потому что у меня как называется? Лекатор, лекатор. Локатора, в общем-то. Из-за того, что в точке Украины я живу, поэтому мне как-то вбивают именно украинские ролики. Вот, возможно, именно так. В общем, я смотрел тоже новости с России. Смотрите, там, и там новости, и вы станете третьей стороной. А может быть даже четвертой, пятой, шестой, седьмой, и так, к дальше стороной и поймете, что к чему и как правильно. Ведь американцы смотрели с той же стороны, то, что Россия просто наращивает силы, и то, что нужно наступать потому что она будет огненной ракетой и всех рожанинов точно уничтожит. Правда или нет, нужно готовиться к чему-то непонятному. Я, кстати, читал комментарий, жаль, что я не могу сейчас просто взять телефон, он сейчас занят. Ну ладно. Я там читал то, что в русский писал, что в России может, да, с ракетами, с морскими, с танками вроде бы, с самолетами, это же повторюсь вроде бы, и космическими. Вот именно космическими у них не продвинуто, ведь если они будут заниматься этим, то они должны быть в интернете комбинация потому что именно космос там и флаги расставляются и захватывают там интереснее чем воевать на землю, согласитесь с этим значит про космос они еще не думают Ой, про космическую галактику ведь в комментариях именно так писали наверное самые русские граждане не знают про это а что именно там они замедлили... Пол... поток замедлили, поток замедлили космический и сейчас в Беларуси там война была, Россия тоже вторглась. Ну, мирно именно договорились, главное, чтобы не договорились с Украиной, да, и с, с Казахстаном тоже договорились с президентом, в общем, давайте вкратце, кто не знает, это все по порядку, даже уже Украина и так... Сейчас она не нападет, 16 или в тыл нападет, потому что вся Украина, как-то в новостях, что все идут территорию защищать, именно где будут с Россией. В Беларуси они, возможно, тоже думают, но кто знает, нас еще скрывают, пока что нужно тут продумать планы. Как действовать, ведь у них техника, у нас тоже есть техника, нам дали сразу ушли к худшему, с ракетами. У нас нет техники против ракет. Вот, напишите в комментариях, есть ли в Украине техники против ракет, техники против морского, техники против танков. Если есть, то плюс проценты к успеху, времени, жить, житьем в Украине. Но, возможно это не случится ведь это как-то слишком банально Крым захватили Донбасс, Луганск вот там у нас пополам поделили как я понял там еще нет военных действий но есть временные приговоры мирные когда они собираются войском а если с другой стороны смотреть то другие стороны смотрят и молчат думают, так это какая-то странная история и комментарии кстати писали странную историю поэтому возможно это просто история интересно вышла грубо говоря не зря все так делают там еще на всех смотрел в украине что они автовик сирены если будет сирена по городу то это значит что Потолитесь к худшему, что уже Россия вторглась в ваш город, и вы должны что-то делать с этим. Прятаться, что-то делать. Поэтому слышите сигнал. знаете все безопасные функции, используйте самосохранение, а потом уже помощь другим. У нас у каждого человека есть такая функция. Если прям такое придет. тоже, в принципе, можно сохранить это спокойствие. Ведь у нас есть еще помощники магические всякое такое как они как в закарпате живут некоторые, некоторые в других странах не то, тоже могут встречать какие-то магические способы ведь э, в, в этом земле все реально а в другом в другом галактике которая сейчас про космос вот там эта штука не влияет поэтому э, если попробуете россия на то то все к лучшему ведь у вас нет как-то возможно я это не скажу слово ведь это слишком секретно мне прям какие-то мэчи-посты вам поставить только один лайк и снова один просмотр из-за того что я это сказал непонятным способом поэтому лучше говорить какое-то популярное слово чтобы реально мне не ограничивали пока с просмотрами Потому что это слово нельзя говорить, видите, но отлично зашифровано там, всякое такое. Нельзя именно говорить. Я сказал нельзя. Ну, ладно, вкратце тоже сказал. В общем-то, напишите комментарии вашу стратегию. Россия писала, что удастся говорила. или Американец говорил, что он пойдет с воздухом. Да, возможно, упадет. Нападет. Упадет. Именно нападет. Прямо сейчас помню, ⁇ жиком. Ладно. Ладно, тут не волноваться, Ладно, знать безопасность. Готовиться к второму плану. А первый план это все остальное. В общем-то, сын ролик о том, что нападет или не нападет. Грубо говоря, скорее всего, нет. ведь слишком банально. Вот. И сколько мы нам снимаем? Скажи, пожалуйста. Ага. 8 минут больше. Понял, в принципе можно закончить, можно продолжить. Ведь этого достаточно. Как-то слишком я не знаю тему, но немножко понятно, если смотреть со стороны других стран. Я вот не взял Китая, ведь Япония со стороны Украины некоторые уезжают. Там стреляют, потому что Россия сейчас морские флоты на Украину втрогать. Там заняла пол Украины морского. Это жестко, конечно. Она готовится к чему-то. Морским боем говорят. Именно тренировочным свойствам, тренировки всякое такое. И некоторые, Хила, говорит нам, что самолеты перестали в Украину ехать. А я раньше видел. Их так много было. А теперь их нет. Столько людей сейчас там? В один самолет где-то там хотя бы 100 людей, то есть уже 10-100 тысяч, их там достаточно много было. 100, поэтому 1 миллион людей на самолете, куда они делись как-то слишком быстро и воевать за то, чтобы уничтожить людей и захватить Украину просто так вот или почему-то, потому что она, как там, скобочка. В общем, вс такое. Ну ладно, в принципе. Можно принять закончить. Конечно, капец. Но, в общем там разъяснили тему. Эм, итоги подводили. Можем, конечно, по другую тему сказать, потому что про эту тему много раз мышлений. Вариант. Э, то есть смотри в других странах, как они там говорят про эту тему. И уже узнаешь правду. Можно готовиться к самому лучшему. Ведь.. Э, если Россия будет так продолжать, то Китай, Индия не будут спать. Девиз такой. Поэтому узнайте про Китай и Индию, если так интересно узнать про войну. Возможно, у вас будет другой интерес, если, вас моему что хватит на это времени. Поэтому лучше смотрите мои ролики про финансы, инвестиции, так потом в конце рекламы. И все у вас будет нормально. Пока, да, готовятся к чему-то худшему. Но если говорят, что если будет в Украине, ну, то пойдет, то это, наверное, сказки или что-то такое. Да, возможно, да, это будет правда, ведь Украина хочет все же отобрать, а Россия хочет, чтобы она уже бездействовала. Типа того, как в Америке есть такая функция пить человека с помощью какого-то штуки, поэтому я реально теперь уже не рекомендую. Я рекомендую, наверное, бояться, но рекомендую еще не бояться. Восьморочка такая вот. Бесконечный мир, войн, они всегда будут есть, поэтому этого не убрать, но есть один функция, то что про космос Путин сказал ни одно слово, поэтому он или скрывает какие-то бандировки, то что он сейчас летит на космос, если на Россию нападет и Китай, и Индия, и Украина, что там боится еще, Беларусь но ну, он уже договорился. В общем, про космос ни слова не сказал. Это что значит? Поэтому быстро вы узнавайте про космос. Пока всем. Все, надо заканчивать. Все уже.